Сегодня достаточно коротко хочу рассказать о вот этом устройстве нашего производства. Это альтернативный бак-охладитель-обогатитель, который используется в паре с электролизным газогенератором Лига-02. Этот бак устанавливается вместо штатного Лиговского бака и этот бак имеет ряд преимуществ, о которых я сейчас вам расскажу. Те, кто когда-либо пользовался газогенератором Лига-02, прекрасно знают, что штатные баки охладителя-обогатителя у Лиги сделаны из черного металла. И рано или поздно эти баки превращаются в обычное сито. Они просто начинают пропускать газ, либо течь. Наши же баки делаются только из нержавеющей стали. Толщина металла 2 мм. Все соединения сварные. А теперь коротко о основных различиях нашего бака охладителя-обогатителя перед штатным лиговским баком. Ну, очевидно, что наш бак выполнен а, из четырех секций. Две секции выполняют роль водяного затвора и вторая пара секций выполняет роль охладителя-обогатителя, а, куда заправляются жидкие углеводороды. Заправка технических жидкостей для работы этого бака осуществляется достаточно просто у бака есть вот такая широкая горловина а также шаровой вентиль через который очень легко и просто слить остатки технических жидкостей а также основное отличие нашего бака перед штатным лиговским баком это то что он работает с горелками, только имеющими два рукава для подачи газа. При использовании такой горелки очень легко и просто настроить пламя на нужную температуру и энергию воздействия на нагреваемые металлы либо различные вещества и предметы. А для простоты соединения горелки с баком в наших баках используются быстроразъемные коннекторы. Это очень удобно и очень практично. А сейчас предлагаю вместе заправить этот бак и протестировать его в работе. Перед началом эксплуатации бак-охладитель-обогатитель необходимо наполнить водой и, ну, к примеру, бензином галоша, либо ацетоном, либо спиртами, тем углеродосодержащим веществом, которые привыкли использовать вы. Значит, в переднюю емкость необходимо налить не более 50 мл дистиллированной воды. Вода здесь необходима для работы водяного затвора. Итак, 50 мл дистиллированной воды я налил. Плотно закручиваем крышку. А в заднюю емкость необходимо налить, ну, допустим, я буду использовать ацетон. Необходимо также не более 50 мл налить углеродосодержащие вещества 50 миллилитров используя эту же вороночку добавим 50 миллилитров ацетона в заднюю емкость все, наш бак готов к работе также плотно закрываем крышку и подключаем бак к газогенератору. Я буду использовать газогенератор S600. К сожалению, другого под рукой у меня нет, но это абсолютно не важно. Альтернативный бак цепляется на газогенератор Лига при помощи таких же штатных креплений, которые предусмотрены и в штатном газогенераторе. Поэтому ничего выдумывать не надо, просто снимайте а, штатный Бак охладителя-обогатителя, и вместо него вы можете повесить альтернативный бак. Да, забыл сказать, альтернативные баки для газогенераторов Лига мы производим в двух вариациях. Это может быть вариант вот такой, который сейчас вы видите на экране. Этот бак сделан из нержавеющей стали, он обработан азотной кислотой, но не окрашен. Такой бак изготавливаем в течение 3-4 дней. Если же необходимо бак покрасить в цвет газогенератора Лига с такой же текстурой краски, шагрень, тогда срок изготовления такого бака будет колебаться от 5 до 7 дней. Итак, теперь мы можем подключить горелку к этому баку. Я буду использовать горелку Донмет 284. Это прекрасная горелка, имеющая в своем комплекте 8 сменных насадок с различным диаметром сопла. А также горелка уже с завода укомплектована рукавами для подачи газа и быстроразъемными ответными частями для соединения с любыми газогенераторами, которые мы производим. Мы производим газогенераторы только с быстроразъемами европейского типа, европейского стандарта. Итак, подключим горелку к нашему баку. На верхней части бака вы можете увидеть отметки красная и синяя. Относительно этих отметок необходимо шланг правильно подключить к баку. Синяя к синему и красное к красному. Теперь можно зажечь пламя. Когда вы работаете с горелкой, у которой имеется два вентиля для подачи различных смесей газа и два рукава для подачи различных газов, Пожалуйста, запомните одну очень важную вещь, одно важное правило. Для того, чтобы не допускать обратные хлопки, всегда необходимо зажигать пламя, открывая только синий вентиль. Через синий вентиль в горелку подается э, гремучий газ, обогащенный парами э, тех химических веществ, которые, которые вы заливаете в задний бак. В данном случае сюда подаются пары ацетона. В парах ацетона, либо в парах бензина, в парах спирта содержится углерод. Именно углерод делает из гремучей газовой смеси, которая не горит, а фактически взрывается. А напомню вам, что скорость распространения горящего пламени гремучего газа достигает 30 метров в секунду. Это уже не горение, это фактически взрыв. Именно поэтому... Часто происходят обратные хлопки. Так вот, для того чтобы это не происходило, вам необходимо открывать горелку только через синий вентиль для подачи э, в сопло горелки гремучий газ в смеси с углеродной составляющей. Такой газ не взрывается, такой газ горит, напоминая обыкновенные э, классические виды газов, такие как пропан, э, я не знаю, там ацетилен и другие классические ви виды газов. В процессе работы, и если вам это необходимо, открывая красный вентиль, добавляйте чистый гремучий газ для увеличения температуры горящего пламени. Добавляя чистый гремучий газ через красный вентиль, вы увеличиваете температуру горящего пламени. Таким образом, вы можете управлять температурой пламени в очень широком диапазоне. В диапазоне от 850 градусов до с лишним тысяч градусов. Для различных воздействий на те или иные вещества или материалы требуются различные параметры. Это либо высокая температура, либо высокая энергоемкость. К примеру, для расплава большого количества, ну, к примеру, драгоценного металла, вам потребуется не только высокая температура, но и э, высокая температура. Удельная теплота сгорания этого пламени, а удельную теплоту сгорания высокую удельную теплоту сгорания вам может дать только углерод. Водород, к сожалению, низкоэнергоемкое вещество, в отличие от углерода. Поэтому в вашей работе вам необходимо оперировать вот этими двумя вентилями для достижения той или иной цели. Повторюсь, красный вентиль дает вам высокую температуру. А синий вентиль снижает эту температуру, но увеличивает энергетическую ценность пламени. То есть воздействие такого пламени с углеродом будет более э, действенным, что ли. Вот вкратце так. Теперь, для того, чтобы потушить горелку, не опасаясь обратных лопов, все необходимо сделать в обратном порядке. То есть, сначала... Прежде всего полностью перекрываем выход чистого гремучего газа. И только потом, не опасаясь за то, что у вас может произойти обратный хлопок, закрываем синий вентиль. Как вы можете увидеть, пламя тухнет абсолютно тихо, смирно и без образования обратных хлопков. Теперь я коротко покажу вам, как сливать технические жидкости. Лучше всего это делать под давлением, тогда когда газогенератор находится под давлением. Это конечно же можно сделать и самотеком, но под давлением вы сделаете это более эффективно и быстро. Сейчас газогенератор создает определенное давление и мы аккуратно, потихонечку открываем шаровый вентиль и под давлением сливаем воду, находящуюся в водяном затворе, если это необходимо. То же, самое делаем, сейчас я вылью, то, то же самое делаем с бензином, аккуратно, потихонечку, под давлением сливаем, вернее в данный момент у меня залит не бензин, а ацетон, таким образом давление вытесняет полностью весь газ и бак остается абсолютно пустым. При использовании вот такого бака в паре с газогенератором Лига 02 необходимо учитывать особенности газогенератора Лига. Дело в том, что в то время, когда газогенератор э, находится под давлением, э, всегда раздается звуковой сигнал, оповещение о том, что газогенератор достиг максимального давления и раздается назойливый сигнал для того, чтобы вы снизили это давление, так как газогенератор Лига Имеет конструкцию не особо надежную И находясь постоянно под давлением Он просто может дать течь Для того, чтобы это не происходило В процессе работы В процессе работы Если вы услышали, что раздается сигнал Значит откройте красный вентиль И стравите давление Почему красный? Потому что если вы будете Стравливать давление через синий вентиль у вас будет расходоваться бензин. Но если вы будете стравливать газ через красный вентиль. Вы стравливаете только чистый гремучий газ, а емкость, где находится бензин, она в этот момент не задействована. Таким образом, вы можете снизить давление в газогенераторе, чтобы звуковое оповещение отключилось. И еще, если вы прекращаете работу, значит вам необходимо потушить горелку. При этом, естественно, газогенератор наберет давление. Вы должны либо снизить мощность э, реостатом, находящимся на панели управления газогенератора Лига, либо просто стравить давление и полностью обесточить газогенератор, чтобы он не генерировал газ и не создавал давление, при котором происходит звуковое оповещение. В общем, этот момент несколько неудобен, но, к сожалению, э, как говорится, искусство требует жертв. А на этом я буду заканчивать. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.